Друзья, всем привет! С вами снова Матьява News и вы снова на моем канале. Рад вас всех приветствовать. Сегодня у нас новая лекция. Это индикатор MACD. Это второй индикатор с джентльменского набора. Я надеюсь, что вы смотрели про первый индикатор RSI. RSI это индикатор относительной силы. Я надеюсь, что вы про него уже посмотрели видео и уже понимаете, что, о чем я буду сегодня говорить. Если же нет, то ссылочка будет под этим видео в описании. Обязательно переходите, посмотрите. Я надеюсь, что я вас всех научу грамотно анализировать рынок и находить для себя наилучшие точки входа. Итак, конечно же, я с вами делюсь своими инструментами, теми инструментами, с которыми я работаю ежедневно и постоянно зарабатываю деньги. Торгую я на Binance, считаю, что это наилучшая программа для торговли, и всем ее советую, просто потому что она, скорее всего, самая лучшая, и для меня она подходит больше всего. Аналитику рынка, то есть весь анализ, технический анализ, все индикаторы, которые вы видите у меня на канале, в телеграм канале и так далее, они все есть в TraderView, Поэтому ссылочка на этот инструмент также будет под этим видео в описании. У меня есть телеграм-канал, и я всем советую в него переходить. Если вы начинающий трейдер или уже зарабатываете на этом рынке, вы там сможете найти своих коллег и друзей, с которыми вы можете пообщаться, найти какие-то общие темы и интересы, обсудить какую-то монету или валюту, где вы можете заработать деньги. Конечно же, мы всем там помогаем, то есть есть определенная помощь, поддержка. Он создан специально для вас. Поэтому будем рады вас видеть. Если вы находитесь э, в этом телеграм-канале уже, то вы все знаете, что мы там помогаем зарабатывать деньги. Давайте пробежимся по тем лекциям, которые мы с вами прошли и э, что мы уже с вами узнали за этот промежуток времени. Мы с вами прошли уже первую лекцию, это было введение, там есть у нас определенные термины и обозначения, как мы с вами находимся в рынке, я советую всем посмотреть. Вторая лекция, это у нас виды анализа рынка, мы уже ее прошли, мы знаем с вами, какие виды анализа рынка существуют и какие мы будем с вами применять а, дальше, по, находясь в сделках и находясь в рынке. Третья лекция, это у нас зоны интереса, это в принципе про анализ рынка, вы можете сами находить интересные для вас э, ситуации, зоны, э, в которые мы, вы можете скинуть к нам в группу Telegram, и мы с вами уже можем ее обсудить и более детально посмотреть. Так, у нас есть также лекция по уровням Фибоначчи, то есть если вы не знаете, как работать с уровнями Фибоначчи, то обязательно проходите и также посмотрите эту э, лекцию, потому что уровни вам пригодятся э, дальше вашей работе и они будут вам постоянно нужны поэтому вы должны знать как они работают индикаторы относительной силы RSI то есть о чем я уже говорил также у нас лекция есть можете посмотреть как это все работает сегодня у нас индикатор второй это MACD я надеюсь что эта лекция вам понравится давайте начинать итак MACD измеряющий тренд индикатор то есть он не подойдет для флета то есть для такого движения в боковике измеряет он направление движения цены, силу тренда и продолжительность тренда в частности. Я всегда говорю, что мы должны знать в лицо тех людей, которые создают индикаторы. И вот перед вами создатель, это Джельдом Апель. В 1979 году он создал нам этот индикатор. До этого он работал фотографом и психоаналитиком. Создал индикатор и его очень сильно ценят и любят все трейдеры, которые используют, в принципе, для своей работы uh, mac -D. Друзья, давайте подробнее познакомимся с этим индикатором. Надеюсь, конечно, что вы его знаете, видели и, конечно же, понимаете, как он работает. Но если вдруг uh, вам будет интересно, то я вам объясню. MACD собой представляет две скользящие линии EMA. То есть этот индикатор состоит вообще из трех скользящих. То есть это одна скользящая 12 свечей, вторая скользящая 12 26 свечей, и э, третья скользящая, это средняя, которая выводится с этих двух скользящих, 9 свечей. Что такое вообще EMA И какие скользящие средние у нас бывают У нас бывает общее скользящее среднее, которое называют MA Это простая скользящая средняя EMA это экспоненциальная скользящая средняя. и WMA Это взвешенная скользящая средняя. Мы сегодня будем говорить о простой скользящей средней это MA, больше подходит для анализа долгосрочных тенденций. А EMA это у нас для анализа краткосрочных тенденций, она выводит на график меньше ложных срабатываний и, конечно же, выводит на график меньше шумов, что для трейдера считается наиболее важным. Итак, у нас есть две линии. Первая линия – это MACD, сам, э, линия – самая главная индикатора, в нее входят сразу две скользящие средние EMA, это 12, 12 свечей и 26 свечей, соответственно. Также есть у нас сигнальная линия, она рассчитывается как средняя э, MACD берется каждое значение и усредняется, как правило, это значение равно 9. Мы дальше это все на графике посмотрим, и я вам все это объясню. Также есть гистограмма, о чем мы уже с вами говорили. Она у нас показывает просто, кого сейчас больше поддерживают, быков или медведей, показывает расхождение между этими двумя линиями. MACD нам дает всего три сигнала, которые которым мы с вами будем обращать внимание. Это пересечение сигнальной линии, первый сигнал, пересечение нулевой линии, это второй сигнал, и дивергенция это третий сигнал. Еще некоторые люди на них на этом индикаторе ищут так называемые блюдца, но можно искать на хвостике на нем просто будет интересней и более наглядно. Я вам дальше это все объясню уже в следующих лекциях. Так, пересечение скользящей средней. Пересечение скользящей средней сигнальная линия фактически представляет собой индикатор для индикатора, поэтому сигнальная всегда несколько отстает от линии МАК. Следовательно, если линия МАК пересекает сигнальную линию, ждем изменения тренда. Что это значит на графике? Давайте с вами вот так э посмотрим. Если цена у нас находится вверху, мы с вами видим, как MAC линия пересекает сигнальную линию сверху вниз. Это означает, что у нас идет смена тренда и, скорее всего, цена будет падать вниз. Что мы с вами видим на графике? Что цена пошла вниз. Дальше, после маленькой такой консолидации, маленького накопления, после маленького боковика, можно даже его так назвать, такой можно треугольничек здесь нарисовать, мы с вами будем выходить вверх. Когда линия MAC пересекает опять скользящую, мы с вами выходим наверх. Это также будет сигнал покупки. Конечно же стоит отметить, что индикатор сам по себе много может давать ложных сигналов. И использовать его как единственный инструмент для торговли, конечно же, не стоит. дружить с головой и сохраняйте свой депозит. Итак, пересечение нулевой линии. Что это значит? Пересечение нулевой линии. Если MACD пересекает нулевую линию снизу вверх, цена пойдет вверх. Пересечение нулевой линии сверху вниз, цена пойдет вниз. Вот видите, мы с вами видим на графике, что цена идет вниз, линия MAC пересекает среднюю линию, то есть это линия, которая идет посередине. если мы ее пересекаем сверху вниз, цена идет вниз, если пересекаем сверху, снизу вверх, цена идет вверх. Надеюсь, с этим тоже понятно, это очень быстро, и мы с вами это все разберем на графике. Дивергенция и конвергенция. Насколько мы уже с вами это все разобрали, такая картинка есть у меня в телеграм-канале. Надеюсь, вы подписаны на мой телеграм-канал уже и сможете эту картинку скачать себе на телефон для того, чтобы определять какие-то движения цены более быстро, чтобы найти его в телефоне, просто посмотреть, какая сейчас дивергенция и конвергенция есть на рынке. У нас есть бычья и медвежья, мы сегодня одну из них разберем. Мы с вами разберем медвежью классическую дивергенцию и посмотрим ее на графике. Итак, друзья, мы с вами сейчас находимся в графике. Сейчас давайте посмотрим, как себя отрабатывают паттерны на MACD. Посмотрим с вами пересечение линии MACD и сигнальной линии, пересечение сверху вниз и пересечение центральной линии МАГДИ. Давайте сначала посмотрим разворотные паттерны, которые мы с вами можем отрабатывать всегда. Здесь мы пересекаем цену сверху вниз. Также мы можем с вами найти пересечение снизу вверх. И давайте еще несколько таких найдем. Сверху вниз и еще раз снизу вверх. Конечно же, пересечения такие нам говорят о том, что мы здесь цену будем ловить э, сверху вниз. То есть, можем мы заходить в шарты, либо продавать свои позиции уже наверху. Также здесь мы будем идти сверху вниз. Также мы здесь будем идти снизу вверх. И, конечно же, здесь снизу вверх. Хотел бы сразу отметить, что этот индикатор никогда не стоит э, применять просто отдельно от всех. То есть вам нужно анализировать рынок а, вместе с техническим анализом и, конечно же, вместе с другими индикаторами. Давайте сейчас посмотрим, как мы это все с вами отработали. Итак, у нас открыты два индикатора RSI и индикатор MACD. Вы все их знаете, мы уже с вами RSI прошли. MACD проходим сейчас, так что вы э, видите график э, сейчас, как и я. Итак, мы здесь должны идти сверху вниз. Кстати, вот эти синие точки, что они значат? Это мой индикатор, который вы можете себе купить. Я его советую всем новичкам абсолютно. На 4 часах он отрабатывает себя идеально, показывает, где маркетмейкер забирает свою позицию. На среднесрочные позиции отрабатывает этот индикатор себя просто идеально. Вы сможете на нем просто неплохо заработать. Поэтому, если вам интересно, переходите в группу в Телеграме. И там можете уже посмотреть этот индикатор более подробно. Итак, давайте с вами посмотрим. У нас здесь линии MACD и сигнальная линия пересекаются. Мы здесь с вами ожидаем движения вверх. В принципе, все таки есть. Мы с вами заходим в сделку и движение пошло вверх. Здесь пересечение линий снизу вверх. И также мы с вами будем ожидать цену внизу. То есть мы с вами будем ожидать падения цены. В принципе, здесь все так и происходит. Если здесь мы проведем, мы идем вверх. Здесь мы идем вниз. То есть, в принципе, все хорошо. Здесь также мы отрабатываем, этот индикатор отрабатывает себя идеально. Мы идем вниз здесь мы с вами, видите, зациклились, и, конечно же, мы пошли вверх, но, в принципе, мы стоим в как будто бы на одном месте. Что это значит? У нас здесь идет боковик. А как вы знаете, этот индикатор отрабатывает себя в боковике не самым лучшим образом. Итак, что мы можем еще предположить? Как нам проанализировать рынок грамотно? Рыночную ситуацию нужно анализировать в совокупности для того, чтобы зарабатывать на этом рынке. Вы все знаете, что мы вчера заработали 6 долларов и закрыли свои позиции. Сегодня мы с вами ищем для себя также хорошие точки входа, для того, чтобы заработать еще несколько тысяч долларов. Поэтому, если вам интересны такие случаи заработка, то обязательно переходите в телеграм-канал. Обязательно подписывайтесь на этот YouTube канал Я, в принципе, веду эти видео специально для вас, все они абсолютно бесплатны. Итак, здесь мы с вами видим, как индикатор RSI с перекупленного состояния 81 заходит в свою зону. Это зона 70 и 30 обозначены. Это когда выше 70, значит рынок перекуплен. Когда ниже, 70, ниже 30, значит рынок перепродан. Отличные будут показатели, когда индикаторы вместе, совокупности, будут определять одну и ту же паттерную фигуру. То есть, если у нас рынок был перекуплен, заходит обратно в зону 70, и мы видим на индикаторе MACD, когда рынок начинает пересекаться, это супер хороший сигнал для нас, чтобы заходить в шорт. Также, если индикатор мы видим, что рынок сейчас был перепродан и у нас ситуация изменилась, и мы видим это подтверждение на MACD это отличная ситуация, чтобы заходить в лонг. То есть мы с вами должны анализировать вместе хотя бы два индикатора, хотя бы два индикатора, для того, чтобы определять свою хорошую точку входа. Также мы с вами можем построить восходящий канал, понять, что мы сейчас находимся. В самом низу, допустим, мы сейчас находимся здесь, вверху. То есть, мы понимаем, что мы коснулись канала. Здесь наилучшая точка входа, что мы будем отрабатывать канал. Каналы у нас отрабатывают снизу вверх, снизу вверх и так далее. То есть, мы сейчас ожидаем эту цену здесь. Вы все знаете, что я заходил по цене 457 и я хочу докупить свою позицию на 416 поставил свои лимитники если они сработают то сегодня вы в группе в моей телеграме увидите хорошие хорошие профитные, профитные э, сделки поэтому находите для себя хорошие точки входа друзья используйте грамотные индикаторы и конечно же сохраняйте свой депозит Итак, давайте с вами еще отработаем одну ситуацию например мы с вами знаем что если э, центральную линию также Магди пересекает мы с вами будем на находится в росте цены. итак пересекаем и пересекаем смотрим на графике. давайте еще несколько найдем. пересечение, есть пересечение, есть пересечение и вниз, также у нас здесь есть пересечение. смотрим на графике, сделаем более такой более локальный, и посмотрим как это все было. есть пересечение. мы начинаем двигаться вверх. Здесь у нас также можно с вами понять, индикатор у нас показывает, что мы пересекаем и начинаем двигаться вверх, пересекаем, начинаем двигаться вниз. Отрабатывает, отрабатывает себя идеально. Дальше мы здесь смотрим, пересекаем снизу вверх, пересекаем среднюю линию, мы начинаем возрастать, пересекаем с Вверху вниз, центральную линию, мы начинаем падать. То есть определенные такие индикаторы мы с вами можем с вами находить и смотреть. Теперь вы можете этот индикатор применять в своей торговле для того, чтобы грамотнее разбираться в этом рынке, в рынке а, ценных бумаг, криптовалют и, конечно же, а, инвестиций, друзья. Поэтому... Смотрите на индикатор. Например, сейчас мы находимся на Bitcoin кэш. Это конкретно наша рыночная ситуация. Мы сейчас находимся посередине, мы видим, что сейчас рынок еще идет вниз. То есть у нас есть здесь нисходящее такое движение. Также у нас мы подтверждаем по индикатору MACD, что сейчас мы будем идти вниз. Почему бы нам не поставить лимитные ордера ниже по той цене, которую мы готовы с вами купить и поддержать эту валюту в будущем? Почему бы и нет? Это отличная сделка, можно поставить, то есть эту цену мы с вами отрабатывали, это хороший уровень 400... 416 долларов, хороший уровень для того, чтобы купить эту сделку. Итак, давайте с вами еще разберем одну ситуацию. Мы сегодня с вами собирались разобрать дивергенцию. Это медвежья дивергенция, которую мы с вами разбираем. Смотрим, мы с вами на 4-часовом таймфрейме находимся на таком восходящем уровне а если мы с вами откроем индикатор RSI. то у нас идет по вершинам по вершинам снизу э, сверху вниз а здесь снизу вверх смотрим обратно на график давайте посмотрим на график смотрим на график пик ниже пик выше дальше идет падение пик выше пик ниже дальше идет падение смотрим обратно на индикатор Пик ниже, пик выше, пик выше, пик ниже. То есть, это определенный такой паттерн. Такой же паттерн может отрабатывать себя и индикатор MACD. Я предпочитаю использовать, конечно же, RSI. Я на нем просто больше и точ, точнее это все могу увидеть. И если вам удобнее использовать индикатор MACD, то, пожалуйста, можете его использовать. Итак. Давайте с вами подведем итог. Мы с вами разобрали сегодня, как использовать в работе индикатор MACD. Мы с вами разобрали несколько таких рыночных ситуаций. Надеюсь, теперь вы сможете э, находиться в рынке более грамотно. И э, анализировать сделки более грамотно для того, чтобы зарабатывать деньги. Зарабатывать деньги. Самое главное у нас заработок, друзья. Вы приходите на рынок зарабатывать, а не для того, чтобы деньги сливать. Поэтому с вами был Матява Ньюс. Занимайтесь трейдингом, занимайтесь улучшением своей жизни. Конечно же, подписывайтесь на мои соцсети, телеграм-канал. С вами был Мотива Ньюс. Всего доброго. Пока.